ребята всем привет сегодня 6 июля 2019 года и я нахожусь в городе ковров сзади меня ледовая арена вы ее видите дождик пошел ждем команду мотоциклистов байкеров нелетная конечно погода но я думаю восходовцам это не впервые ребята нина борисовна любезно пригласила пока никого нет Сказать пару ласков о композиции. У нее здесь собрано 28 мотоциклов. Да, День Борисна? Да. 28. С какого года начинаем? Начинаем с самого первого мотоцикла 46-го года. Выпуска. Вот, вот этот мотоцикл да. 46-го года выпуска. Да, Каста 25. Каста 25. Супер. Как вам удалось как такую вы... позицию вообще создать? Вообще, как, откуда вы ее набрали? Где вы взяли ее? Потому что музею нашему уже будет скоро 90 лет, mm -hmm. поэтому э, в музей собирали все экспонаты. И естественно, когда в Коврове на заводе Дегтярева начали выпускать после вой войны мотоциклы, то, естественно, первый же, один из первых мотоциклов попал в наш музей. Круто. Это мотоцикл Каста 125, который Я вот здесь смотрю. Каста 125-1947 год выпуска. Восход номер два. Да. Номер, Это да. Уже, он вас... Скажите, а интересно, знаете, какой вопрос? А на них на всех есть документы? Они э, поставлены на регистрационный учет, или они как музейные коллекционные? Они на госучет. На госучет. Как музея. музея. А, музейный экспонат. Да. То есть. Да. И они все на ходу у вас. Все на ходу. Абсолютно. Шикарно, шикарно. Но здесь... Вот Николай даже свои, большинство сюда пригонял своим ходом. Николай Тубаев, да? Да, Тубаев. Потому что он с нами совместно, и вот по этикеткам видно. Здесь видно... А, да, вот здесь я вижу этикеточка. Это, это музей. ваш музейная да? этикетка, да? А здесь это... А. Это Николай Тубаев, педагоград. это его да. музей. То есть вы объединились, Мы вы копируетесь. Да. Молодцы, ребята, Мы молодцы. С нашими Умнички. А вы смотрите... Уважают мы в принципе ты не сопернишь нормальный хороший супер, супер. до сборки китайских мотоциклов сколько было выпущено заводом в общей, в общей сложности продукции более 7 миллионов 7 Мото... миллионов мотоциклов да, да. там вот на последнем стенде там ага. мы даже а давайте пройдем вот, да. цифры сколько мотоциклов когда было так Представлена карта, угу. куда мы поставляли свои мотоциклы и э, не угу. только мотоциклы, но и запчасти, угу. естественно, по заказу поставляли. Сала. Это мотики пошли, да? Это мопеды? Да, облегченные. Да. И вот этот один из самых уже тяжелых. Вот Zid этот тяжелый мотик, да? угу. вот, был. ЗИТ угу. 200 Курьер. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, вот вот здесь вот, да? За 70 лет с конвейера завода uh -huh. сошло 7 миллионов 700 тысяч мотоциклов разных моделей. Круто. Смотри, Монголия, Китай, Вьетнам, Лаос, yeah. Мозамбик, Ангола, Кения, mm -hmm. Египет, Туаве, -Э, Ирак, Сирия, Иран, Афганистан, Турция, Болгария, Румыния, Греция, Ягославия, Венгрия, Польша, Склавадь, Англия, Франция, Алжир, Куба, Панама, Колумбия. Mm -hmm. Вот так вот, да? Ну, впечатляет, что, да. география довольно большая, большая. да большая. Да, да, да, да. И вот особенно вот в Африку, в Среднюю Азию, там у нас вот представлен мотоцикл «Ковровец». Uh -huh. Он в таком зеленом исполнении. Он uh -huh. был сделан в тропическом исполнении. У него очень хорошая была проходимость по пескам. Супер. Вот, поэтому был очень хорошо востребован. Вот эта модель… Uh, э вот, желтенький, да? Вот желтенький, uh -huh. да. Их было всего сделано 50 Зид штук. 30 штук, да? Всего 30 заказали англичане Ого. С А потом, когда дело дошло получать продукцию, заказчик пропал. Ну, деньги-то хоть попал. заплатили? Ничего не заплатили. А, просто как-то договорились. Служба маркетинга дошла и 25 машин сразу реализовали за рубеж. Угу. И в нашей стране остался их всего пять. Mm -hmm. И вот перед открытием нашего музея, э, здесь, э, нам этот мотоцикл один. Он остался здесь, в Коврове. Нам его э, на рынке, они там разводили что-то, какие-то свои рекламы и все прочее, они нам его передали в музей. Супер, вообще супер. Бесплатно. Вот. Ну, я так понимаю, тут у каждого мотоцикла, наверное, который в вашей коллекции, есть своя история, да? Ну, естественно, какие-то просто то, что вот, как я вам говорила, по этому приказу приходили, а большинство, да? Угу. Вот. Отлично, шикарно, Слушайте. Здесь великолепные. Следующие дальше там уже спортивные мотоциклы, ага. потому что с первых же дней руководство завода разрешало мастерам начальникам там цехов даже их женам давали на выходные дни и просто работали для, для тестирования или для э, какого-то а вот доработок обкатки, может обкаток, для, обкатки, да? для того чтобы посмотреть что там не так угу. да? выявить неисправность недостатки да. да и с тем условием что обязательно должны были написать да, об да, этом чтобы да. знали в мотопроизводстве угу. вот поэтому многие даже женщины брали на мотоцикле, ездили в выходной. Вот. Это было совершенно свободно в городе. Это вот эти вот первые годы, конец 40-х, начало 50-х а, годов. Круто. Вот, все это дело. Слушайте, я да. слышала, что у вас в воспитателях работали тоже женщины, да? -то. Женщины были, испытатели. да. Клавдия а. вот Васильевна Скрябина была испытателем, участвовавшей в шестидневной э -э гонке по Западной Европе. Ага, круто. Вот. А, и с первых же по сути дела с первых же дней стали проводиться и соревнования на мотоциклах ага. и уже вот с 57 -го года пошли вот кто-то уже а, пошли да? вот. Вот первый рост. мотоциклист э, подъехал, подъехал да похоже да да. И вот здесь уже а это вот что за мотоцикл такой интересный? А вот это, да? да. А -а -а, красивый как. Восход вот. 175HK2. А, пошли да, гоночные, спортивные а -а -а. мотоциклы, которые в кроссовках участвовали. У -у -у. А следующие четыре машины, это стоят мотобольные. Вот это четыре машины, да. мотобол, да? мотобол. Да, круто. Восход 175SMB2. Первый у -у -у. тоже у нас нет, а, вот такой вот. третий. Вот Мотопольный мячик. Специальный. Все, круто. Mm. Спасибо. А вас-то как зовут? Виктор. Ворошилов Виктор. Mm. Очень интересная вот эта здесь. Потому что вот эти вот значки, все, по-моему, так росту, по-моему, так богу. Это автор Валерий Андреевич Небор. Он, наверное, как красивый. Он. <просил> да, пойдемте да. посмотрим. А. Пойдемте посмотрим. Ребята подъезжают. Сегодня здесь такое собрание, собрание восходовцев, то есть любителей продукции восходов. Ага, да, бежим, бежим, бежим, да. Бежим и будем сейчас снимать их. Да-да-да. Будем сейчас их всех снимать. А, вот, подъезжает, подъезжает, смотри. Ага. Эй, ну, что, <связывается> ага. Восход. Это восход. <связывается> С прибытием, ребят, что-то заждались у вас. Так <связывается> вот. Как погодка-то? Погодка. По Ш... Ш... Займи новый ты. <связывается> но Шикарно. Они красавцы <смех> <смех> Ух ты, тут Целые Байкерские Братья Вот они, красавцы все Визит А, да, с вами был. Я Как добрались, ребят? Отлично. Дождик не помешал. О, смотри, классные, классные тебя. Ноги замотаны, подготовлены. Тихо, спади марки «Соваль», облегченный да? «Зип пилот, вот этот мотоцикл «Зиппилот», их да? было вообще сделано очень маленькой партией, всего 30 штук вот этих мотоциклов на заводе, но для нас важно и ценно это то, что это были наши мотоциклы, сделанные нашими конструкторами разработки. У нас в Союзе осталось всего пять машин, и вот и одна из них в нашем музее сегодня. Здесь вот немножко мы были конкурентами, Николай МГУ тоже хотели свою коллекцию, но город стоял на том, чтобы перебрать его в музей. Вот как раз мы шли мимо этого корпуса, да, центральной армии, вы же сюда не в фототеху перебежали, пешком. И вот видите, как раз стоят вот мотоциклы, продукция, да, да, продукция. продукция, и мало того, когда это просто вот за своего ребенка э, переживает, и очень любит эту технику и э, приводит ее э, в хорошее состояние. Э, даже наши мотоциклы, он нам вот помог очень многим, потому что много лет они стояли в хранилище, но сами понимаете, я женщина, не. Вот. ну стоять себе и стоять, слава богу, мы их подвесили на штанги вот так за раму, потому что чтобы сохранить место. И вот здесь видите, да, есть фотографии моменты игры по матоболу. Ну, это, конечно, да, нужно сделать на руку, потому что надо не сойти, сидеть, как говорится, все и не упасть, но еще не надо, и надо прижать мяч и снести, не потерять его, да. А, вот мне там тесновато, но я думаю, как-нибудь разберемся. Да.